Рассмотрим теперь, какие возможности есть у языка программирования Java по вводу и редактированию текста. Для этого в языке Java, так же, как и в принципе в большинстве других языках программирования, работающих с Windows, есть компоненты. Это основное текстовое поле и текстовая область. И в принципе, различие между ними заключается в следующем. Текстовое поле – это поле, в которое можно вводить одну строку текста и его редактировать, а текстовая область – это многострочный документ. Для начала начнем работу и рассмотрим первую из них, а именно текстовое поле. Для этого начнем работу с вот этого шаблона приложения, который как всегда состоит из нашего главного класса. В нем есть метод main, с которого начинаются все консольные приложения, и который создает один единственный фрейм на нашем экране, сдающийся вот такими размерами, 300 на 200 единиц. И к тому же создается еще и панель типа класса MyPanel, на котором организован графический вывод этого элемента, Каждую точку экрана. Сохраним теперь этот листинг в каком-либо файле. Для этого щелкнем на значке сохранения, Введем для этого приложения новую папку. Щелкнем на значке создания новой папки». Введем для нее имя. Щелкнем на кнопку «Open» — «Открыть». Введем имя для нашего приложения. Как всегда, оно должно совпадать с именем нашего класса. И щелкнем на кнопку «Save» — «Сохранить». Теперь же введем на наш фрейм какое-либо текстовое поле. Для этого введем в классе MyPanel его конструктор. Для этого щелкнем на Enter и далее напишем таким образом. Конструктор, конечно же, должен быть паблик. Далее имя конструктора. Оно должно совпадать с именем класса. Далее скобки, Enter и фигурные скобки, внутри которых напишем таким образом. Ну, во-первых, нам нужно создать сам объект типа TextField. Для этого напишем таким образом. J TextField, Выберем для этого объекта какое-либо имя. Например, пусть будет просто текст 1. Равняется. Далее, как обычно, new. Опять jTextField. Нам нужно вызвать его конструктор. Далее скобка. И введем число, которое будет задавать количество символов в качестве длины строки. Введем, например, 20 единиц. Закрыть скобку. Точка с запятой. В принципе вот это число 20 это достаточно приблизительное условное число, поскольку длина строки конечно же вещь переменная. Если мы не используем моноширенный шрифт, а все основные шрифты они конечно же не являются моноширенными, ширина каждый из этих букв зависит от начертания конкретного символа. И надо учесть еще одно обстоятельство, что в принципе менеджер компоновки тоже может ввести свою лепту в изменение ширины нашего текстового поля. Но тем не менее, для какой-то ориентации какое-то число здесь вводить надо. Далее щелкнем на кнопку Enter и далее зарегистрируем этот шрифт на нашей панели. Для этого используем метод add, скобка и наш текст 1. Закрыть скобку, точка запятой. Теперь же если мы запустим и скомпилируем наше приложение, для этого Tools, далее Compile Java, теперь опять Tools, Run Java Application, запустим наше приложение, то можно увидеть, вот это наше текстовое поле. В него мы можем вводить любой текст по нашему выбору, состоящий из пробелов, из букв, цифр и так далее. Причем надо заметить, что по достижении конца нашего поля весь текст, так сказать, прокручивается в левую сторону. Конечно же мы можем добраться до любых букв. И в тоже достаточно передвинуться при помощи клавиш навигации, но в этом случае, если наш текст превышает длину, которую мы отвели для нашего текстового поля, оно просто-напросто целиком здесь не помещается и выражает лишь его часть, прокручиваясь вправо и влево соответствующим образом. Закроем теперь наше приложение, щелкнем на вот этом крестике. Закроем и консольное окно тоже. И вот мы опять в нашем текстовом редакторе. Текстовое поле при начальной инициализации может быть не только пустым, так как мы сделали сейчас, но и может содержать некий текст. Попробуем это сделать. Для этого скопируем вот эти две строки, выделим их, правая кнопка мыши, копи, встанем сюда, правая кнопка мыши, пейст. И теперь вместо текста 1 назовем этот объект текст 2. И в конструкторе перед его размером, этого текстового поля, ведем запятую, и до него, внутри кавычек, некий текст, который, как мы хотим, должен появляться при инициализации этого объекта. Например, введем просто-напросто слово «текст». Посмотрим, что у нас получилось. Для этого «Tools», далее «Compile Java», далее «Tools», «Run Java Application». И вот, как мы видим, наряду с первым текстовым полем, которое у нас абсолютно пустое, ниже появилось еще одно текстовое поле. Оно изначально содержит вот это слово «текст», которое, конечно же, мы можем удалить и модернизировать в зависимости от наших потребностей. Закроем теперь наше приложение, закроем и консольное окно тоже. И вот мы вернулись в наш текстовый редактор. Теперь же попробуем сделать так, чтобы при вводе текста в каком-либо из наших текстовых полей, что-то бы менялось на нашем фрейме, то есть процесс ввода наше приложение отслеживало бы. И для этого, конечно же, нужно установить слушатель, который будет отслеживать ввод текста. Для этого случая в языке Java есть специальный интерфейс DocumentListener. Попробуем реализовать класс, который будет поддерживать этот интерфейс. Для этого сдвинемся при помощи ползунка ниже и, как мы сказали, введем новый класс. Для этого щелкнем на клавишу Enter и далее напишем таким образом. В принципе, он, конечно же, может быть private. Далее ключевое слово класс и далее введем имя для нашего класса. Пусть это будет, например, myListener. Далее ключевое слово implements. Нам, конечно же, нужно указать, что он поддерживает некий интерфейс. Интерфейс, как мы сказали, Document Listener. Далее Enter и введем фигурные скобки. Надо заметить, к тому же, что мы вот этот класс целиком ввели внутри класса MyPanel, для того, чтобы в принципе иметь доступ к его полям. А теперь же отметим, какие методы есть у этого интерфейса DocumentListener. Это такие поля, как InsertUpdate, RemoveUpdate и ChangeUpdate, каждый из которых нам, конечно же, необходимо описать в связи с требованием применения интерфейсов. Поэтому щелкнем на клавишу Enter и далее напишем таким образом. Public, далее Void, тип извращаемого значения. Insert Update, далее скобки и Document Event, тип передаваемого параметра. Пусть он будет E. Закрыть скобку, далее фигурные скобки, внутри которых мы должны написать, что должно происходить, если в наш документ вставляем новый символ. Теперь для того, чтобы написать еще три остальных метода, скопируем вот эти строчки. Выделим их, далее правая кнопка мыши копи. Встанем сюда, правая кнопка мыши «Paste». Еще раз ставим, правая кнопка мыши «Paste». Теперь «Insert Update» переделаем в «Remove Update». Этот метод будет выполняться, если мы удаляем какой-либо символ из нашего текста. И последний метод – это метод «ChangeUpdate», который вызывается, если мы меняем что-либо в нашем текстовом поле. Теперь для того, чтобы мы с вот этими полями могли свободно работать внутри нашего класса, вставим их за пределы вот этого конструктора. Сделаем их полями класса MyPanel. Щелкнем здесь на Enter для того и скопируем вот эту строку. Выделим правая кнопка мыши Copy. Встанем сюда, правая кнопка мыши Paste. Далее точка с запятой, Enter. Опять ставим сюда правая кнопка мыши и Paste. На этот раз пусть это будет текст 2, точка с запятой. И для того, чтобы нам в дальнейшем не думать о необходимости введения новых строковых переменных, введем строковую переменную типа string. И введем несколько таких переменных. Пусть, например, s1, s2 и s3, точка с запятой. Можем ввести начальное значение для каждой из этих переменных. Инициализировать будем просто-напросто пустой строкой. Далее s2, то же самое, и то же самое с переменной s3. Теперь же создание переменных текст 1 и текст 2 уже не нужно. Достаточно просто-напросто вызвать для них конструктор. Поэтому вот этот кусок текста можно удалить. И то же самое вот в этой строке.